Всем привет! Не могу удержаться, наверное, на другим каналом. Песня Пуркуапа из фильма Дертаньяна Три мушки тера 78 год. Это сколько лет прошло? 44 года. 44 года. Выбивает окна, предположительно, на втором этаже. Смотрите, что на шее. Хоть бы кто-то заметил, это же египетский крест. А? Египетский крест. Наверное, все задавались вопросом, откуда и куда можно так эффектно упасть, и не в последний раз. Тем не менее, все признали этот момент очень-очень впечатляющим. Скажите, люди, насколько можно со второго этажа выпрыгнуть и попасть в седло лошади. В самый разгар погони сейчас она успела одеть вот эту шляпу, а с этой шляпы развивается длинный-длинный шарфик. Из-за египетского крестика, я думаю, что они разыгрывают какой-то фрагмент истории, который э, не был освещен для нас ранее. Все, крестика нету, нету той петли. Очень многие моменты истории не разгаданы. И да, «Она стреляла в лошадь», кстати. Она стреляла в лошадь. Текст песни. «Две капли сверкнут, сверкнут на дне, Эфеса ладонь согреешь, Жизнь хороша, хороша вдвойне, Кулье рисковать умеешь». «Две капли», здесь два продублировано, «хороша вдвойне». «Хитри, отступая играй, кружись, живая врага со свету». «А что же такое жизнь?» «Жизнь – это просто дуэль со смертью». Это позиция иллюминатов, которые сражаются с коренными землянами. Это моя позиция, как я увидела. «В кромешном дыму не виден рай, а к пеклу привычное тело. Уж если решать, тогда решай, а если решил за дело». Про преисподнюю прямым текстом. Указанные моменты, конечно, выглядят косвенными и притянутыми за уши. Вот когда это надо пересматривать заново, чтобы находить больше, тут стоп-удовченка есть, много интересного. Вот я начала пересматривать электроника, еще первую серию не досмотрела. Там один только фрагмент показывает, что режиссер посвященный. Что советское кино, по крайней мере, вот этой половины времени второй, снимали посвященные режиссеры. Ни на что больше не спишешь. <как> конечно, у нас эти песни моментально вызывают ностальгию. Как ты себя ощущал тогда? Все казалось другим, да. И, конечно, никто никогда в мире не переснимет трех муш мушкетюров лучше потому что там не будет таких песен, чем было сильно советское кино, это песнями. У нас много ностальгии по этому поводу, но было, как было, такая реальность. Про Луну, про переход Луны, про разрыв отношений с океаном, я пару дней назад набрала, начала смотреть клипы, мне просто система кидала, и подтверждается, первые же клипы, они все про это. Сразу два про Луну, один клип про разрыв с океаном. Сейчас происходит что-то действительно исключительное и совершенно историческое. Так что не вешать нос гардемарины. В гардемаринах, кстати, было переодевание мужчина в женщину. Но это я так уже в ключе канала придираюсь. Ну, пересмотрите еще раз вот этот момент. Вот этот момент. Вы умеете так завязывать петли, скажите, пожалуйста. И когда она прыгает, она цокает сапогами, руки в стороны, и голова в шляпе тоже. Про, ну, как продублированный символ, согласитесь. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.